Вы поняли, что я тоже как бы своя там и прочее. Я хотела спеть кого-нибудь из великих, например, Навел Матвееву. Я ее очень люблю. Даже когда была маленькая, мы с ней жили в одном доме. Она ходила к нам в гости, я этим очень горжусь, дружилась с мамой. В общем, я тогда спою Навел Матвееву, хорошо? Только какой вот. Платок вышивает цветной, не старый, не новый. Знаю, как встречи со мной, вы нынче готовы свои же намерения, а заначу словами, На силу намерения приеду за вас. Понять дороги ужасны, и в реле я стану гонять коням напрасно, там уже мой конь семенит и идет, как попуква, И скорости, чтобы сменить, я пеший приду к вам. Впрочем, ботинки надеть нельзя без расходу. В них можно стоять и сидеть в любую погоду. Но портить ботинки ходьбой не так по душе мне. Я лучше приду басок, так будет дешевле. А впрочем, извольте понять, болят мои пятки, К тому же дороги опять у нас беспорядок. Стану уже скоро.